Эй, посетители психушки Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео. Огромное спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, что позволило нам провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Бывает ли у вас такое чувство, что вам не везет в любви, как бы вы ни старались? Вы пробуете все, ходите на свидание с новыми людьми Пользуйтесь приложениями для знакомств, пытаетесь вступать в разговоры с людьми, надеясь найти с ними более глубокую связь и быть открыто относиться к возможности найти любовь. Несмотря на все это, чувствуете ли вы уныние? Вы задаетесь вопросом, где же ваша пара? Свидания могут быть пугающим опытом. Пугающим. Если быть уязвимым, это не всегда то, что вас устраивает. Ваш многочисленный опыт попыток романтических отношений сделали заманчивой перспективу бросить полотенца особенно при недостатке социальных и физических контактов и препятствия, которые с этим связаны. Это определенно трудно продолжать романтические отношения. Прежде чем мы начнем, напоминаю, что это видео предназначено только для образовательных целей и не означает, что эти признаки означают, что вы или что вам следует отказаться от поиска любви, если вы чувствуете себя так. Обращение к людям, которым вы доверяете, с просьбой рассказать о том, что вы чувствуете, может оказать большую помощь. С учетом сказанного, вот шесть распространенных признаков того, что вы неосознанно отказались от любви. Первый. Если свидание проходит не по плану, вы отключаетесь. Перед тем, как отправиться на свидание, вы связываете с ним определенные ожидания. И только потом обнаруживаете, что оно не оправдало, не оправдывает их. Вы можете чувствовать, что у вас есть хорошая связь с человеком до свидания. Но когда вы встречаетесь лично, это кажется неправильным. Но вместо того, чтобы быть честным с этим человеком и сказать ему, что вы его не чувствуете, вы начинаете корить себя за то, о том, почему вы не можете найти подходящего человека и можете почувствовать, что начинаете мысленно сдаваться. Второе. Вы больше не используете возможности познакомиться с новыми людьми. «Я знаю, как все пройдет» или «Я знаю, что ничего не получится». Звучат ли эти фразы знакомо? Вы закрываете потенциальные возможности для друзей или семьи свести вас с кем-то, потому что вы быстро предполагаете худшее. Сейчас труднее ослабить свою ослабить бдительность и избавиться от этого негативного мышления. Если вы чувствуете, что вам лучше смотреть Netflix, чем чем встречаться с людьми, это может говорить о том, что в душе вы отказываетесь от поиска любви. Третье. Вы чувствуете ревность, когда видите или находитесь рядом с другими парами. Вам никогда не казалось, что все вокруг вас состоят в отношениях, кроме вас? Вы постоянно чувствуете себя, себя третьим лишним? Вы можете заметить, что ваши друзья начинают остепеняться и вступать в долгосрочные отношения. Отношения, сожительство и даже брак, и в результате вы обнаруживаете, что отдаляетесь от них все дальше и дальше. Все дальше и дальше от них. Намерены это или нет, но если вы расстроены тем, что вы одиноки, то находясь рядом с людьми, у которых есть романтические отношения, может оказаться слишком тяжело. Четвертое. Вы вбили себе в голову, что все играют в игры. Были ли у вас когда-нибудь отношения, в которых вы сталкивались с игрой «Газлайтинг»? Приходилось ли вам сталкиваться с призраками? Этот негативный опыт может испортить ваше представление о всех вокруг вас. Вы построили вокруг себя крепость, чтобы не допустить повторения подобного. Иногда кажется, что проще навесить на всех людей ярлык игроков и отказаться от возможности любить, чем встретиться с проблемой, чем столкнуться с проблемой поиска и налаживания отношений с прекрасным человеком. 5. вы можете подумать о том, чтобы согласиться на кого-то, кого вы не любите или у вас нереалистичные ожидания. В наличии спутника жизни есть свои преимущества, даже если вы не влюблены друг в друга страстно. Вы можете быть совершенно счастливы с этим, однако с другой стороны, вам может казаться, что вы вынуждены довольствоваться тем, что есть, а не ждать любовь всей вашей жизни. Если вам кажется, что вы уже договорились или подумываете о том, чтобы договориться с мистером или миссис. Миссис достаточно хороша. Это может говорить о том, что вы теряете веру в реальность. С другой стороны, вы можете возлагать нереалистичные надежды на того, с кем хотите быть вместе, в то время как в реальности этого человека может и не быть не существует. Ваш незаполненный контрольный список может привести к тому, что вы вообще откажетесь от перспективы любви. 6. Вы чувствуете, что не способны глубоко полюбить другого человека. Вам кажется, что вы никогда не были влюблены? Подвергаете ли вы сомнению свои предыдущие отношения и задаетесь ли вопросом, было ли то, что вы чувствовали реальным или что вы любили другого человека? Это сомнение может поставить под сомнение ваше восприятие любви. Если она была настоящей, то почему ее было недостаточно? Вы начинаете сомневаться в себе, потому что все закончилось, даже когда вы отдали все силы. Это непреднамеренно заставляет вас сомневаться в том, сможете ли вы когда-нибудь полюбить кого-то еще, или даже сможете ли вы быть любимым другим человеком. Чувствовать себя подавленным, когда отношения не складываются, это не повод для стыда. Но это не значит, что вся надежда потеряна. И это, конечно, не означает, что вы стали хуже. Важно знать, что это обычные признаки, но они не означают, что вы отказались от любви или не можете чувствовать себя неполноценным. Если у вас есть негативные мысли об отношениях или свиданиях, поговорите с людьми, которым вы доверяете. Специалисты по психическому здоровью могут помочь вам исправить эти мысли и начать все заново. Оставайтесь сильными и никогда не отпускайте то, во что вы верите. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах, по которым можно определить, что вы, что вы, начали отказываться от любви. Если вы чувствуете, что можете соотнести себя с каким-либо из этих признаков, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кто отказался от любви. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр!